Друзья, добрый день! С вами создатель сервера DIRM. Интересный. Демократическая игровая республика Майнкрафтеров объявляет набор на наш приватный Майнкрафт сервер. Что же вам нужно сделать для того, чтобы попасть на наш сервер? Во-первых, набор открывается на все. Да? То есть больше он никогда не закроется. Либо закроется в самый тужный момент, когда нам не надо будет Ага, ладно Значит, что же вам надо будет сделать для того, чтобы попасть Ну, пройти наш мини-наборчик Чтобы попасть на наш дискордик Зайти на наш сервачочек и поиграть с нами Значит, во-первых Самое первое, самое важное Зайти в дискорд Да Это одно из важных критерий нашего правила Вы должны заходить, зайти в наш дискорд И сидеть там ждать, когда вас примут Возможно примут, возможно нет Поэтому... Ладно, это уже 5% то, что вы попадете на сервер. Что же второе, можете подписаться на группу ВКонтакте, Она находится в описании. Также, потому что есть тоже, может быть, будет увеличен шанс, может быть и нет. В группе ВК выставляются разные постики, новости сервера, возможно, когда-нибудь будут выставляться мемчики, если кто-то будет делать, но мы пытаемся будем развивать тоже группу ВК, потому что туда тоже бывает большинство информации очень важной выкладывается. Ну, назовем так, общее. База информации. Это уже вы почти попали. Что же нужно сделать последнее? Это очень важная информация, но последнее это заполнить заявку. Где же заявка? Также снизу в описании. Значит, что же вам нужно указать? Так как у нас на сервере есть заход либо игры с телефона, то что идет даже для Bedrock Edition версии то вы можете указать, либо вы будете играть с телефона, либо с ПК. Играть вы все будете на нашем, вот где я сейчас нахожусь. Хоть вы с телефона, хоть с ПК, вы будете играть вот на том сервере, где я сейчас нахожусь. Что же, почему? Стоит специальный плагин, который добавляет вам заход на наш сервер. Также указать ваш игровой ник, вас реальный возраст, строго, строго. Если вам меньше 10 лет, лучше не пишите. Пожалуйста, все 10 лет, когда будет вам, когда вам будет 11, точнее, вы можете подавать заявку. Если вам 10, лучше не пишите, потому что шанс, что вас примут, маленький, очень маленький. Потому что если у вас все остальные критерии будут замечательные, тогда вас могут принять в виде исключения. Сколько вам лет, сколько вы играете в Minecraft? Рассказать можете, рассказать, какие версии вы играли, что вы делали и т.д. Дальше. Через какую Майнкрафт вы играете, лицензию или пиратку, если что, Кто не знает, пиратка, это-то лаунчеры и т.д. Ну, вы сможете зайти, потому что у нас есть, во-первых, система э, логирования, из-за этого мы должны сделать, ну и т.д. Э, рассказать, э, имеется ли у вас опыты в игре на разных приватных серверах, если у вас есть опыт игры на СП, лучше нам не пишите, потому что, нет, э, Пишите, тоже очень хорошие заявки, как всех примем. Но если есть просто, реально скажу, очень много людей, которые с опытом игры на СП приходят и мелкие приватные сервера начинают убивать. Просто убивать. Надо будет поставить галочку, вступили вы в Дискорд или нет. Рассказать, ну, написать свой тег в Дискорде. Тег, если что, это вот, может посмотреть на на экране Вот это все ваш тег Поэтому вы должны реально его написать уже мы потом вас не найдем И вам, ну, как бы до свидания придется сказать Чем вы отличаетесь от других игроков? Вы должны рассказать о себе Вот здесь самое главное записывайте все Пишите, пожалуйста, все о себе Пишите, может, вы занимаетесь Какими-то дополнительными танцами Не танцами, вот все, напишите Просто расскажите себе Вот представьте, что я ваш новый друг Вы знакомитесь со мной я вам расскажу о себе, вы расскажете, вот вы подружитесь. Если вы хотите, то вы подружитесь. Имеете ли вы опыт в строительстве, в модах тоже расскажите. Можете если есть какие-то скрины, попытайтесь загрузить на какие-нибудь э, сервисы, чтобы мы могли посмотреть ваши постройки. Чем вы собираетесь на, заниматься на сервере? Пожалуйста, большинство пишут, конечно, развиваться, но мы вас всех, кто развиваться, особенно будем добавлять, но... Если есть кто-то будет строить какие-нибудь фермы, их э, в, в приоритете. Потому что реально фермы мы очень хотим, чтобы какие-то, может быть, фермы у нас были, ну, построены. Так, дальше. Вы должны будете выбрать, соглашаете ли вы правила, вы соблюдаете и будете ли вы соблюдать их, потому что многие соглашают, но не соблюдают. Ну, то есть здесь по факту подписывать тебе, что вы не гей, извините. Ну, то есть вы подписываете, что вы соглашаетесь со, с нами, со всеми нашими правилами. Имеете ли вы Twitch или YouTube, потому что мы думаем, что будем создавать контент-базу нашего сервера. Э, возможно, будем добавлять, наверное, специальные штуки, разные. Э, в Дискорде будете отправлять, возможно, заявки. Если вы вдруг хотите стримить, вы сможете стримить, отправлять ссылочки на ваши стримы и т.д. Ознакомливались ли вы с правилами нашего сервера, там будет конституция очень большая, поэтому почитайте обязательно. Потому что вы нарушите, лучше не нарушайте, потому что новичков, что вы шанс, что новички останутся, например если нарушил какое-то очень важное правило очень маленький вы должны будете так себя показать в этот момент что вы не дурачок ну да ну короче вы должны будете показать так себе чтобы мы вас не кикнули чтоб вас не кикнули реально э, ответьте на один вопросик потом ответьте на вопрос играли вы ли с читами если играли то ну напишите и имеете ли вы микрофон и чем же наш сервер, возможно, немного отличается от других серверов? Ну, конечно, мало чем. Во-первых, у нас на сервере стоит Emoticraft. Вы, вы можете скачать кучу разных эмоций, создать свои и играть на нашем сервере с помощью эмоций. Дальше есть Plasma Voice. Вот э, у меня сделан. Можете посмотреть. Plasma Voice. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. извините. Также у нас оформлен Tab. Не знаю, для нашего сервера, я думаю, это подойдет. И, ну, много разных плюшек, потому что мы еще будем обновляемся, добавляемся. Во-первых, у нас будет очень много систем разных, добавляться скоро. Одна из систем когда-нибудь. Ну, во-первых, игроки, ладно, Дирм, уже узнают ее. Но для вас, может кто-нибудь там видит, вон там. Ну, еще будет одна система секретная. И т.д. И самое главное, друзья, значит, что же, вот вы попадали, вы отправили заявку нам на сервер, да, все выполнили, зашли в Discord, как нужно ждать, что вы будете приняты? Во-первых, вам будет отправлено от меня сообщение, пока что будет отправляться сообщение, в будущем, возможно, мы сделаем, чтобы бот вам автоматически как-то отправлял сообщение, и т.д. что вам восприняли? После этого вы будете получать специальную роль подтверждения, там будет очень большой текст, который вы должны, ну, обязан, ну, не обязан, но просто должны прочитать, рекомендуется его прочитать. Там будет сборка модов на две версии пока, для каких-то слабых покашников, да, как ноутбуки бывают слабые, и для более сильных. Вы можете установить, и там будет сразу же вся сборка модов, которая стоит для нашего сервера. От зависимости от версии она будет обновляться Версия 1.18.2 Пока что стоит, но думаю, если так повезет То к сентябрю мы перейдем на 1.19 И наверное уже 2 Потому что она сегодня же вышла, когда я снимаю Это начало нашего набора Друзья Я надеюсь, кто-нибудь зайдет Очень радуем, будем рады Если зайдут адекватные Радостные игроки, которые готовы играть на нашем мега-сервере. Ну ладно, я не могу назвать, что пока что мега, но на нашем сервере. Minecraft. Заполняйте заявки. Мы ваш идем.